Друзья, продавцы, менеджеры по продажам, руководители отделов продаж, владельцы бизнесов и все те, кто хочет научиться продавать много, дорого и легко. Меня зовут Вячеслав Богданов, я тренер по продажам в компании Мастер Продаж. Мы практически тренируем и четко развиваем способности продавцов расположить к себе любого клиента. В подробностях выяснять потребности, делать продающие презентации и легко и быстро завершать сделки. Также мы очень детально и поэтапно оттачиваем навык улаживать любое возражение. И мы очень гордимся особой тренировкой, которая помогает продавцам легко говорить с покупателями о любой сумме денег. И это помогает нашим студентам без напряжения продавать дорогостоящие товары или услуги.